Всем доброго времени суток. Конфликт не магии и Тинькова обошел уже весь интернет. Даже заглянул на телевидение, даже уже Хованский успел снять сюжет по этому поводу. Вы же знаете, что до меня все тренды доходят с опозданием. А я все еще не в тренде. Ну, в оправдании скажу, что у меня на это была уважительная причина. Если кто-то еще не знает, кратко объясню, суть конфликта заключается в том, что Немагия сделала разоблачительный обзор на Олега Тинькова, после чего он подал на них в суд и заодно решил немножечко припугнуть, купив и натравив ментов, которые аж с Москвы, с Петровки приехали к ребятам в Кемерово и устроили в квартире одного из этих двух хлопцев обыск. Для начала скажу вам, как я отношусь к ним магии. Я считаю, что это настоящие гопники ютуба, быдло, которая строит весь контент своего канала на черном пиаре и провокациях. Что творили эти господа, Алексей и Михаил? У меня в памяти до сих пор свежа ситуация, когда они собрали своих подписчиков для того, чтобы те пошли и задизили стрим Дмитрию Ларину и просто засрали там все комменты, из-за чего Ларину, кстати, пришлось закончить стрим досрочно. Вот так вот использовать свою аудиторию, но это низко. Также ребята из Немагии любят оскорблять чужих жен. Так было и с женой Тинькова, и с женой Сергея Симонова в начале прошлого года. Но как бы ни были плохи Немагия, каким бы негативным ни было мое мнение по отношению к ним, все же Олег Тиньков не прав. Конкретно он не прав, именно в том, что натравил на немагию мусоров и поступил весьма по-свински. Ведь это совершенно незаконно, и более того, я даже скажу по-будляцки. Многие блогеры, недовольные поведением Олега Тинькова, стали разрывать контракты с его банком, демонстративно разрезать карты, типа пытаясь показать свою идейность и принципиальность. Я, конечно, этого делать не буду, я же не долбоёб. Ведь свои процентики-то я с Тинькова получаю. И эти процентики, между прочим, неплохая прибавка к моей зарплате. Поэтому лицемерить я здесь не буду, да? Панк Тиньков помогает мне. Но вернемся к конфликту не магии Тинькова. На самом деле, эта ситуация выгодна им обоим. Ну о том, что Немагия привыкла пиариться на вот таких вот провокациях и скандалах, мы это уже знаем. Были конфликты и с Эриком Давидычем, и с Сергеем Симоновым, и с Дмитрием Лариным, и с Камикат и с рэпером Бастой, и еще черт знает с кем. Даже если они сейчас проиграют Суд Олегу Тинькову и он предъявит им кругленький счет, но эти ребята же быстро соберут нужную сумму на стримах, да еще и сверху наберется. Такие уж преданные их фанаты, готовые задонатить, так сказать, на благое дело. Но если подумать, данная ситуация выгодна и Олегу Тинькову. Да, сейчас многие считают, что связываться с банком Тиньков зашкварно. Тем не менее, я предполагаю, что весь негатив, связанный с Тиньковым, постепенно забудется. А вот имя Тиньков и Тиньковбанк Банк останется на слуху. Ну вот я уже сейчас о нем говорю, правильно? Многие ведь просто не будут обращать внимание на суть конфликта, а фамилия и бренд примелькаются. Негатив в интернете, он ведь быстро забывается. Возьмем ту же самую Мариану Ро. В начале 2017 года с ее именем было связано множество конфликтов. Но я уверен, что сейчас немногие вспомнят, в чем же была их суть. Потому-то я и прихожу к выводу, что данный скандал Тинькова и Немагии – это заговор. Я, конечно, не утверждаю, что это заговор обоюдный, но во всяком случае выгоду из этого скандала могут извлечь обе стороны. Такие вот дела. Если считаете, что я не прав, пишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца.